Вести простой, обычный эфир, гуляющий, и он называется «Почему я много?». До войны, а я в онлайне уже 11 лет, я как психофизиолог прекрасно знала, что новое — это значит делать регулярно и проживать эмоции выхода через страх на, на что-то новое. Но как и многие люди, как большинство из нас, я так же, как и вы, боялась менять локацию. Боялась, что я... Ну, то есть, понимаете, вот новое, все, что новое, оно кажется каким-то страшным. Мы поэтому привыкаем к тому, что есть, и, и дальше, чем в соседний, на соседнюю улицу, в лучшем случае в соседний город, мы, в общем-то, особо и, и никуда и не ездим. Так вот... Я такой же человек, как и вы, хоть и умная, умная, умная, куча дипломов в этих университетов, академии и так далее, но я также боялась. И вот сейчас у меня война, война в Украине, моей родной Украине, меня сейчас война забросила согласно моих мечтаний, согласно моих просто вот мечтаний. Я проанализировала, посмотрела вас этому учу, что надо очень много хотеть. Потому что когда мы много не хотим, у нас запихивают в наш мозг то, что кому-то выгодно нам запихнуть. И вот я знаю о том, что вам рассказываю. Я это делаю сама. Я же играющий тренер. Кто у меня учится, поставьте, пожалуйста, какие-то значочки, сердечки, кто будет слушать записи, не ленитесь. Так вот, я играющий тренер. Я тренирую навыки у людей, но я прежде всего пропускаю это через себя. И вот сегодня утром у меня была переписка с моей одной знакомой, которая уже живет в Англии долго лет. Она, собственно, мне подсказала и помогла мне сюда приехать. Я исследовала, куда лучше ехать, когда началась война. Война меня застала не в моей стране. Бог меня сохранил, так бы меня бы не было уже, я это реально понимаю, потому что мой дом был под оккупацией месяц, и я бы там... Не пряталась, я бы с ними воевала, и я бы так. Боец меня бы уже давно убили. Но я сейчас о чем? Я приехала сюда, так, где-то надо будет теплее, чтобы не шумно было. И вот с ней сегодня общалась. И она пишет такую фразу. Я люблю Лондон, я не хочу никуда переезжать. Так, я вижу, что меня слушают мои ученики, но ничего не пишут. Кто у меня учится, пишите, пожалуйста, какие-то сердечки, значочки, пишите я. Или учился раньше, или платно, или бесплатно, неважно. Так вот она говорит, такую фразу поймала. «Я уже почти год в Лондоне, и я не хочу никуда переезжать, я здесь привыкла». Я говорю, подожди, что значит привыкла? Но там ведь жизнь ну дороже других регионов два раза, плюс-минус. И ты там не можешь пробиться, реализоваться, найти работу и так далее. Так зачем ты там сидишь? Я привыкла. Вот это слово «привыкла» меня сподвигло на то, что человека я знаю многие годы, но она как сидела в своих вот установках, так и сидит. Она не понимает, что нужно. Вот есть такое понятие «нужно». Смотрите, вот опять же, я учу вас, что нужно хотеть много. Я хочу я хочу, я чувствую, я хочу, личные границы и так далее. Кто это знает? Это детское «хочу», но есть такое слово «надо». Если вы на сегодняшний день понимаете, что есть вещи, которые помимо «хочу» не решаются, значит, надо включить на треба, взрослые надо. Так вот, смотрите, новое, новое — это развитие нового кортекса. В нашей, я кратко, кто захочет, погуглите, найдете, кто такое олимпическая система, неокортекс, гиппокамп. В общем, там кратко можно найти, узнать, что обозначает, наша, наша, что обозначает наш мозг и, и зачем все это нужно. Так я кратко вам скажу, как психофизиолог, что у нас есть два таких главных части, две таких части, две главных части мозга, неокортекс, и рептильный мозг. Рептильный мозг – это самый древний мозг, который отвечает за выживаемость. То есть за то, чтобы была крыша над головой, за то, чтобы хватило еды, для того, чтобы было чтобы вид выж, выж, выж, выживание вида. И поэтому люди, э -э, ну вы поняли, да, производят подобных, жрут, э -э, какают, и боятся выйти за пределы как животные. Как вам такое сравнение? Это рептильный мозг. Значит, неокортекс в процессе развития человечества, появился 80 миллионов лет назад. Почему? Потому что с момента, когда стало тяжело выживать, запоминайте логику, что сегодня происходит, и что с искусственным интеллектом и так далее. Смотрите, какая закономерность. Человек появился тогда, когда у животных, у животных не было неокортекса, у животных было выжить. Кто-то понимает, мы со школы еще все это учили. Не надо быть, заканчивать университеты, военно-медицинской академии, как я, и вы там много чего я знаю, где-то учились, да? Так вот, вы помните, что человечество развивалось. И по мере развития человечества, как животные, начиналось с животного, то по мере того, как было тяжело выживать, появился, появился, Бог дал человеку, назовем другими словами, неокортекс. Неокортекс ⁇ это адаптироваться к новым условиям и включать думалку. Кстати, думать и мыслить ⁇ это разные вещи. Мыслить ⁇ это из разряда твоя карта мира сегодня будет на мастер-классе про отношения, тема, как договариваться, почему мы притягиваем не тех людей, почему обижаемся, почему страдаем, потому что каждый живет в своей карте мира. Так вот, думать из разряда того, что у тебя в карте мира. И это говорит о том, насколько ты развился как человек, и что ты видишь происходит в мире, и что тебе конкретно нужно делать. А теперь смотрите. Появился этот э, задатки неокортекса, в связи с тем, что стало трудно животным выживать в среде, которая постоянно менялась. Кто уловил? Кто уловил? И вот тут, с момента развития неокортекса, он занимает, опять же, в цифра 80, 80% мозга неокортекс занимает. И когда я говорю, что нужно хотеть много, чтобы неокорток развивался, тогда вы и не болеете, тогда вы выздоравливаете, тогда у вас сбывается очень много всего. Так вот, когда выяснили, что неокорток занимает у человека 80%, то это толщина, толщина этого неокортеса как эм, как салфетка. Вот такая толщина. Но по мере это как развит этот неокортекс, происходит у человека доступ к информации, доступ к ресурсам, которые происходят на сегодняшний день. Кто понимает, о чем я? На сегодняшний день вы видите, сколько возможностей, но люди боятся выйти за пределы рептильного мозга. Поесть, посрать, пожрать, провести подобных. Простите, я буду говорить простым языком, чтобы лучше к вам пробиться. Так вот, когда я, обычный человек, такой же, как вы все, но с кучей образований, понятное дело, я ими горжусь, но непримененные не примененные на практике наши знания, это ментальный мусор. Кто это знает, пишите прямо в чат. Ментальный мусор. Так вот, когда я узнала о том, что нужно много хотеть, что наш мозг имеет вот этот неокортекс, имеет нейронные э, дорожки и нейронные... Нейронные провода, миллиарды километров, это тоже наука доказала, и расстояние между планетами, сейчас уже не помню какими, это равняется количеством нейронных связей у нас в, органе, у нас в, у нас в мозге. И когда я поняла, что почему важно хотеть много, я и, и сейчас это применяю во всех своих курсах, все всех своих программах. Если ты не знаешь, чего ты хочешь, то в твой мозг эти огромные миллиарды километров загрузят то, что выгодно другому. И поэтому вам важно понимать, что вы слушаете, кого вы слушаете, какую информацию, какое радио, какой YouTube канал на чем вы, чем вы загружаете свой неокортекс. Это понятно? Следовательно... Учитывая, что такой человек, как и, я такой человек, как и вы, я начала задумываться, так, для того, чтобы поехать куда-то, у меня же нету английского, я же не знаю язык, я же, я же не знаю, как там себя вести, потому что это же непривычно для меня э, территория. Я помню, когда я первый раз решилась, а занималась тем, что дом, ремонт, машина, сыну помогала, ну, как у всех, но для себя любимой, у меня только в каких-то дальних планах, дальних мечтах было куда-то путешествовать. Потому что, по большому счету, я боялась выйти за пределы нового. И тут, когда сын уже ушел из жизни, меня толкнул он к тому, чтобы я, а, ну-ка, просыпайся. Это же тоже мой урок. Он мечтал бы путешествовать, но так и не путешествовал. Не успел дальше Крыма, он никуда не поехал. Он, он после армии как получил военный билет, получил загранный, ну, загранпаспорт, понятное дело, он еще хвастался, что у меня, мама, есть теперь два главных бум документа, как он мне говорил. Есть военный билет, что я мужчина, я был в армии, я защищался родину, учился быть мужиком. И второй, есть у меня документ, что есть у меня загранпаспорт, где я могу путешествовать по всему миру, чувствовать себя человеком. Я помню, как он это говорил. Но он не успел, он умер. И только после его смерти, когда я себя уже приготовила на тоже следом идти. А я вам часто об этом говорю, что благодаря тому, что мне было больно, я стала идти вверх. Я поняла, что если я сына так своего люблю, то убиваться за ним и страдать за ним, это значит, я его не люблю. Это значит, что я свой эгоизм и свой рептильный мозг только тешу. Кто меня понимает, поставьте, пожалуйста, «понимаю». И тогда я себе сказала, «ну вот». Съезжу теперь, мне уже не страшно ничего, съезжу вот в одно путешествие, я помню, выбрала свое первое путешествие, Эмираты, я увидела, что за 40 лет эта страна стала одной из первых в мире, что у них нефти меньше чем в россии россия только воюет воюет разрушает своего порядка не может найти только воюет разрушает и так далее я еще так удивилась как ну вроде же в эмираты типа должно быть там у них этой нефти больше ничего подобного у... на первом плане тогда я узнала на первом не на первом но в общем россия была на первом плане по выдавать по выдобыч... нефти это данные на 12-й год, может быть, сейчас они поменялись, я не знаю, но для меня тогда стало интересным, что страна за 40 лет на песках стала такой вот, вот прям такой очень передовой и развитой. Так я начала путешествовать, так я начала познавать мир, и мне было страшно, потому что я знала, что выгоднее поехать по туру, вот, внимание, слушайте, выгоднее поехать туром, все включено, где о тебе ну, позаботиться и трансферы, и там, и так далее. Я же к тому времени уже имела карточку, купила ее, еще год платила, помню, в кредит. Она у меня сейчас есть, я могу пользоваться разными отелями по большим скидкам, иногда я ее использую. Тогда была компания Swiss Hell, сейчас Firefly. Я заплатила 3000 долларов за то, чтобы бежать эту карточку скидочную. И тогда я, помню, проводила вебина... тренинги за границей. Я девчонок брала по этой карточке, и они скидку очень большую имели, потому что там, ну, это вип-карточка. Вип, вип так вот, к чему я? Я тогда впервые поняла, что поехать самостоятельно ⁇ это страшно. Это еще хуже, потому что ты никуда не ездила, раз, у тебя нет английского, два, и вообще ты чукча, потому что ты никуда не ездила, и ты всего боишься. Но когда я начала, благодаря вот этой карточке Swiss Helly, Fairfly сейчас она называется, когда я начала изучать, то есть я купила выгодный тур, помню, но... Сам транс трансфер нужно было искать самой договариваться. Э обычно, когда покупаешь тур там, в Турцию, в Египет, там любые другие страны, где вы покупаете из, э э ну, из э постсоветских стран, по крайней мере, я, я это знаю, другого я не знаю. Я знаю, что из Англии я такого не видела, что вы покупали там, все покупается отдельно. Э -э Самолет, там. И там нет такого, чтобы все включено. Вот это для меня было удивительным. А для наших турков, которые... Ну, турков в кавычках, понятно, что тех, которые боятся и не знают язык, для них есть вот эти вот так называемые туры, которые, по которым люди покупают себе эти... Ну, с, готовые уже. Offline. All -inclusive. Так вот, тогда мне пришлось, тогда мне пришлось самой впервые в жизни через интернет, это был, наверное, 12 год, 11 год, не помню, это давно уже было, заказывать себе трансфер. И вот я его заказала, деньги у меня с карточки снялись, а я не вижу, что он есть. И тут я, я же занималась уже и гипнозом, и всевозможными практиками. Я помню, пришла, вышла, пошла я полив, обливаться холодной водой, стою держу преданное ведро с водой, и я задала вопрос. Обычно я вхожу в состояние тишины, делаю какой-то запрос, и вливаюсь водой. А вода соединяет... Ну, вы знаете, что вода — это проводник. Кто знает, что вода — это проводник? Кто это знает, что вода — проводник? Кто это знает? Вода — это проводник. И я помню, я задала вопрос, а все ли у меня в порядке? Все ли вопросы я закрыла? И тут смотрю, водичка была тихая-тихая, и тут такая такая тык тык тык тык ни ветра, ничего нет. Я такая, ага. И тело так раз и от, отразилось вот как-то эмоционально больно, неприятно так. Я потом после обливания захожу в дом, выясняю, что у меня не получился, не получилась оплата, не прошла как-то оплата, где-то какой-то сбой был. Но я к чему это все рассказываю? Вот эти все новшества, вот эти все страхи. Вот эти все новые действия, которые мы делаем, по сути, они дают нам развитие уверенности. По сути, они дают каждому из нас развитие уверенности. Тоже касается это отношений. Когда вы получили неудачные, неудачные какие-то болезненные завершения отношений, вы, я, любой из нас, мы боимся, мы боимся идти в новое. Боже, какая прелесть. Смотрите, я сейчас покажу вам, какое у меня за спиной, какая у меня магнолия, да? Прелесть. Вот. И то же самое, когда вы берете в отношениях, вы сделали выбор, у вас не получилось, вы боитесь, у вас болит душа, вы так умничаете, умничаете, а на самом деле вы боитесь идти в новые отношения а на самом деле нужно что сделать сесть самой лучше с психологом с человеком грамотным который не будет вам советы раздавать а позадает вам правильные грамотные вопросы вы сделаете вывод чему вас научил этот опыт и в новые отношения пойдете уже внимание не Выбираете сердцем только, да, как там жабки и там, бабочки квакают в животе. да? Я шучу, понятное дело. А вы уже будете думать, ага, квакают там жабки или там бабочки да? в животе. И давайте теперь подумаем мозгом, уважаемая там, Вера, Надя, Оля и так далее. Или там Петя. Потому что получив первые, первые неудачные какие-то... Моменты мы уже боимся дальше идти. Или же терпим, или же терпим и за детей, и за жилья, и за еще чего-то. И таким образом мы живем не свою жизнь, мы живем как терпилы. И мы живем, смотрите, на, на мозге, который животный защитит себя от э, жратвы, потому что вдруг я без денег останусь и я не смогу зарабатывать защитить себя от новых, неудачных, каких-то снова болезненных отношений, при этом не учусь выбирать мужчину или женщину, если меня слушают мужчины тоже, не учусь коммуникациям, не учусь разбираться в психологии, не учусь договариваться, а сижу то, как животное, понимаете? Прижалуся о то, и неважно сколько вам лет. Вам 20, 30, 50, 60, 70 Пока вы живы, вы можете изменять, менять что-то у себя, делать выводы, учиться и учиться говорить, разбираться в людях. Потому что, говорят, есть такое выражение, чем ты старше становишься, ты меньше видишь, но глубже. Это что значит, если ты стал мудрым? а Потому что старость и мудрость, говорят, приходят с годами, да? только чаще старость приходит одна. Вот я к нам, с старперам, которые тут умничают, пишут там в комментариях иногда, но расти не хотят. И в тюхе вот эти программы вот этого рептильного мозга, понимаете о чем я? Кто понимает программы рептильного мозга? Я э, не расту, я не учусь, я не плачу за свое развитие, я просто рассказываю детям, учу их, как жить, при этом у самих жопа трана. Я так часто говорю. С учетом э, того, что ты не можешь учить, потому что, во-первых, ты вообще не имеешь права учить никого. А во-вторых, э, чтобы учить кого-то, надо самому пройти многое, чтобы потом, задавая правильные вопросы, будь то ребенок твой, будь то точка твоя, внук или кто-то еще, не, не втюхивать свою программу, не втюхивать, а задавать вопросы. И вот про это задавать вопросы, вот про это сегодня. Будет сегодня вебинар, как договориться на берегу чтобы избежать обманов и разочарований. А как же это связано с путешествиями? Рассказываю дальше. Интересно? Рассказывать дальше. Вот теперь смотрите. Я сейчас нахожусь в Англии. Я могла выбрать другую страну, может быть не такую сложную, как Англия. Англия сложная чем? Здесь все-таки консервативную больше для своих. Здесь достаточно дорого. Здесь язык дается сложно, потому что носители, native speakers, как там говорят, кто меня поправит? А носители языка, это значит, что учить его сложнее. Но я поехала сюда. Уже вот поняли, да, что я легких путей не ищу. Можно было поехать в другую страну, там где легче, проще относятся и дают людям нашим условия, в той же Германии. Сегодня вот встретила людей своих, пошла сегодня на занятия по английскому и встретила новых людей, которыми менялась опытом. И вот они рассказывают, что как трудно, как трудно, значит, здесь жить очень дорого, все лучше в той или другой стране, имея кучу образований, надо идти мыть полы. А знаете, в чем проблема? Хотите а я тебе скажу. А в том, что люди язык в жопу засунули и боятся Бояться вот сделать новое. Почему я так уверенно говорю? Потому что такой же человек, как и вы. Прохожу эти страхи. Вот путешествовала и буду путешествовать. Раньше путешествовала с одним телефоном. Брала. Мне главное, чтобы у меня были деньги на, э, на интернете, чтобы я могла переводчик включить. Но я всегда знала, что мне не хватает английского. Но я это знала. И вот этот момент я сейчас тоже прохожу. И вы знаете, что интересно? Вот прошло, сколько я, месяцев пять, как начал изучать английский. Ничего не понимаю, хаос в голове. Э -э говорить ничего не могу. Вроде что-то что вроде пытаюсь понять, но выговаривать, выговаривать не могу. Господи, такой хаос, такой страх, такой ступор. Буквально совсем недавно, буквально, вот наверное, с неделю, я поняла, что я начала говорить, причем не боюсь говорить неправильно. Не боюсь, не боюсь, ну комплекс отличника, поняли, да? Кто понимает, что такое комплекс отличника? Надо да, быть все правильный, на пятерку. Я начала понимать, что вот эти мои страхи и желание пройти этот страх. Вдруг до меня дошло, что я терпеливо иду дальше, говорю, и у меня получается. По крайней мере, я сегодня пришла и говорила с преподавателем. Я говорила с преподавателем. Да, это звучит, конечно, громко, это, это смешно, но для меня это понятное дело, что я еще не учиться. Но первая победа в том, что это страх нового, я протоптала. Так вот, мои хорошие, как путешествия сказываются на отношениях, продолжаю мысль. Те, кто находится в ступоре, что. Бабы дуры, что все они сволочи, что им только деньги подавай, что им там, э, ну, что там, мама его обидела. Так, спрячусь от ветра, потому что плохой будет звук. Мама его обидела, предыдущая женщина его обидела. И он думает, что женщины все такие. Да, конечно, женщину надо тоже уметь выбирать, исходя из ваших возможностей, ваших способностей, вашего психотипа. Понятное дело, что если ты хочешь умную, красивую, молодую, успешную, продвинутую, а сам сидишь там на, на тысячу долларов, ну, блин, ну, где ж тут логика? Но опять же, если ты э, зарабатываешь тысячу долларов, условно говорю, то ты найдешь себе женщину добрую, нежную, заботливую под себя. Но то опять же нужно уметь разбираться, задавать вопросы правильные. И я даю это, вот вы получаете э, вы получаете ссылку, в которой есть регистрация на мастер-класс сегодня, и там вы получаете два чек-листа. Женщины получают, как правильно выбирать мужчину. Кстати, что удивительно, посмотрели мы в чат-боте. Вот, вот, слышь, вот, просто смешно. Женщины открывают ссылку для женщин. Мужчины открывают ссылку и для мужчин, и для женщин. Ну вот скажите, что не курицы бабы а? Да наоборот же ж ты открой ссылку, что ж там для мужчин такое, что ж там мужчинам говорит Новосельская про женщин, как их выбирать. Нет, они выбирают ссылку только для, для женщин, представляете, ну вот как, да я бы уже по всем ссылкам прошлась бы, вот уже вот нос бы свой засунула, чтобы вот это все узнать. Ну так слово, так вот, для женщин есть чек-лист, как выбирать мужчину, на какие обращать внимание. Там прям прям раз, два, три, четыре, прям по пунктам вас откроются глаза. У меня был один мужчина, который сказал, я только прочитал вот этот чек-лист, который вы дали. Я где-то лет пять назад проводила этот, этот тренинг, где мужчины и женщины были. Он говорит, я понял свою ошибку, на что обращать внимание, какие задавать вопросы женщинам и так далее, чтобы понять, что это моя женщина, что это женщина для серьезных отношений. А я, говорит, в иллюзиях плав плав плав плавал. Вот понимаете, какие мужчины умные. А мы бабы дуры, я так говорю, потому что мы часто на эмоциях лепим, мы не видим шире, а надо бы. Так вот, в этом чеклисте вы получите вот эти вот инструкции. прямо. это отработано, это проверено жизнью, это огромный труд туда вложен в эти чек-листы, они даются вам бесплатно, как подарок. А тех можно продавать. Так вот, как, отнош, как путешествие влияет на отношения. Вот смотрите, когда ты идешь, общаясь с новыми людьми, каждый раз тебе страшно, что подумают. Вот, например, я девчонок учила э, диагностировать мужчин через сайты знакомств учила позиционировать себя, учила и учу, это просто говорю про тренинг, который был раньше, через сайт знакомств один из лучших сайтов знакомств это матч матчком так вот, э, ну кому интересно но опять же, не испортите себя э, без консультации, если вы еще там не имеете опыта и мужчины и женщины один из лучших сайтов знакомств, их очень много. Значит, начинают общаться и не понимают, какие задавать вопросы, как общаться, на как себя нужно представить. Вот эта уверенность. И вот смотрите, к чему я. Я приехала сюда, и почему-то мне попался, попался вот на глаза вот этот сайт знакомством, очком. Я думала, я туда зайду позже, потому что из Украины, из России, из Беларуси, из бывших, из бывших стран, не европейских стран, зайти на этот сайт просто нереально. Очень сложно, надо, чтобы кто-то зарегистрировался с этой локацией, тогда ты уже приезжаешь и можешь общаться. Грани так я так увидела. И это один из лучших сайтов, и там более-менее приличные мужчины, которые приходят с определенной целью познакомиться. И вот смотрите, к чему я веду. Я обучала девчонок, как мужчину диагностировать, как он, как он смотрится, как он видится, как, как он выглядит. Не маньяк ли это какой-нибудь, не разводила, не камер. Да, есть такие интернет-мошенники. Кстати, интернет-мошенничество пошло от женщин, кстати сказать. И где-то в России оно пошло, и дальше оно распространилось на все восточноевропейские страны, и дальше женщины уже мужчин разводили. Поэтому сейчас больше мужчин, этих всяких там разного рода разводилы, которые берут и вытаскивают у женщин денег. Но мужчины боятся женщин красивых, таких вот, как глянцевого журнала, они сразу в них рассматривают, что это ну типа разводило. Кому это было интересно, поставьте мне. Так вот, пришел этот сайт. Я думаю, ну какой там сайт? Я только приехала, я еще ничего не знаю. Язык не знаю. Я такая еще тут в страхе, в панике. Еще куча еще после болезни так тяжело было. Ну думаю, ладно. Раз оно идет, значит я туда зайду. В общем, к чему я? Закинула туда пару фотографий на ходу на бегу. И что вы думаете? Как вы думаете? Что было дальше? Как по-вашему? Что было дальше? Были ли мужчины, которые предлагали какие-то встречи и так далее. Было их мало или много? Как по вашему? Это я для женщин говорю. На европейских сайтах. Как вы думаете, было ли, много ли или немного было предложений? И вообще, было ли они? Как думаете? Есть? Есть варианты? мужчин было много, очень много. Я просто аж обалдела от количества предложений. Да, засыпали предложением, но вот почему путешествия увязываю с темой уверенности. Когда ты приезжаешь в другую страну, у тебя куча страхов, а еще это связано с войной, с стрессом. Ну, Дураку понятно, что человек и так весь зажат, как листок бумаги, скомканный. И я, учат других, я же тоже думаю, буду дальше. Я все время исследую мужчин, где я бываю в разных странах, провожу тренинги или отдыхаю. Все равно я исследую, я общаюсь, я очень много наблюдаю, пишу статьи, провожу всякие встречи, вебинары и так далее. Так вот, думаю, ладно. И вот я тут на первое пошла свидание, на второе, на третье, находясь в чужой стране, находясь под стрессом, находясь вот в этом новом, вот этом дискомфортном состоянии. Как вы думаете, у меня появилась уверенность после каждой встречи все больше и больше? Как вы думаете? Конечно, ты после каждой встречи делаешь выводы. Каждая встреча новая, она дает тебе какую-то новую такую, какую-то уверенность, ощущение, что ты ну, уже можешь, можешь лучше, больше и так далее. На самом деле путешествия – это тоже расширение своей уверенности, своих новых качеств. Поэтому, друзья мои, отношения и путешествия имеют связь? Поставьте, пожалуйста, имеют восклицательный знак, если, если вы так считаете. Теперь, как связано с деньгами. Когда ты уверенный, когда ты проявился в этом мире, когда у тебя много контактов разных, когда у тебя много неудач, которые ты прошел. Это влияет на масштаб твоей личности, на уверенность я, на личные границы, на продавание себя дороже. Имеет? Да. А теперь давайте свяжем, как я и анонсировала, какая связь между путешествиями и здоровьем. Многие люди болеют, находятся в депрессии. Так вот, неокортекс, у которого нет развития, неокортекс, который не пишет количество желаний, а только зарабатывает деньги на поесть, посрать, пожрать, произвести подобных, простите, я буду специально так говорить, мне это неприятно, но я специально говорю, чтобы вас зацепить, моя задача – зацепить вас. И вы не радуетесь новым целям, вы не радуетесь, вы деньги тратите на развитие бизнеса, на детей, на, на мужей, на внуков, но вы не инвестируете в себя. Смотрите, вы тратите на других. Растрата. Да, Да, совершенно верно. Вы тратите на других. Это называется растрата. А вы не инвестируете в себя, в свою радость и удовольствие. Вот, например, я учу в денежном тренинге, как убрать внутренние ограничения и начать получать больше денег. Там од один из уроков есть, что деньги – это... Это возможности, это не сама цель. А если мы учитываем, что человек рожден для счастья, для удовольствия, потому что материальное тело ⁇ это же в нем душа. Ну, душа ведь в материальном теле, правда? Количество встреч, то я уже не помню. И в количестве встреч то же самое, конечно, да. Да-да-да, и в количестве встреч тоже. С каждой встречи вы становитесь увереннее и увереннее. Вот почему я стала говорить, открывать рот на английском, потому что я общаюсь с ними. Я сразу говорю, у меня begin and start English, «because I speak, but, but, don't до good» и так далее. И хочешь, встречаемся, хочешь не встречаемся. То есть я сразу говорю, как есть. Я ничего не вру, я такая, какая есть. И с момента, когда ты не искусственно создаешь себя, а ты идешь и разговариваешь, что у тебя появляется та уверенность. Но это связано с путешествиями, друзья, с новыми действиями. Поэтому ответила на вопрос... Можно за пару месяцев найти своего человека? Можно полгода ходить. Но опять же, можно ходить по количеству, а можно ходить по качеству? Можно выбирать сразу по тем критериям, которые я буду давать сегодня на мастер-классе. То есть понимать, кто перед тобой и что тебе, а что тебя ожидает. И готова ли ты просто пойти получить галочку, чтобы получить опыт? Или все-таки, чтобы это приблизила тебя к твоей цели. Да, вот об этом речь. Поэтому смотрите, неокортекс связан с новым. Кто это понял, пишите неокортекс-новое. Пишите, пожалуйста, прямо в чате. Кто будет записи слушать, пишите. Вы же знаете, что мои вебинары, они дают, даже бесплатно дают результаты очень крутые. Спасибо большое за то, что вы мне об этом пишете. Итак, неокортекс равно новое. Рептильный мозг – это побелить, покрасить, поспать, пожрать, произвести подобных. Ну, вы поняли, это животное. Да, неокортис – это новое. Люди, которые привязываются к старому, они никогда не поднимутся, они будут учиться, они будут, они будут учить много всяких курсов проходить, это если психологи, коучи вообще люди разных профессий, которые хотят продавать себя дороже, чувствовать себя нужным, важным. Вот они учатся, учатся, учатся, но они не делают нового, и они также останутся в этом, в этом рептильном мозге. Поесть, поспать, пожрать, посрать, произвести под. Боже, как это неприятно, говорит, фу, ну я это буду говорить, что до вас дошло, что у вас дошло, что не надо деньги прятать, не надо хавать их под подушку. Война их заберет, другое что-то их заберет. Понимаете? Поэтому деньги для того, чтобы вы получали радость. Конечно, планировать эти деньги. Конечно, конечно, 6 конвертов, кто еще не сделал в денежных кодах 2023, делайте. Или сидите в этом, неокор... в этом рептильном мозге. Это ваше дело. Те, кто сейчас меня слушает, кто-то из курса. Теперь смотрите, вот это влияние вам на деньги, ваша новая уверенность в себе путешествия. А теперь про здоровье. Люди, у которых не прокачен неокортекс, они живут на, опять же на рептильном мозге, э, да, на рептильном мозге. Их бизнесы не развиваются, они живут только одно и то же делают. У них нет новых впечатлений, новых стрессов. А стрессы, это ребятушки мои, два вида есть. Есть стрессы, есть дистресс. Хотите скажу, чем это отличается? Стресс и дистресс. Я писала по этому научную работу, поэтому это моя тема. Это теория Сельье. Кому интересно про стресс и дистресс? Кстати, в курсе, курсе «Возвали себя заново» об этом есть. Так вот, стресс – это физиологическая реакция организма, записанная Богом нам на подкорку, чтобы мы постоянно эти стрессы проходили, получали новые навыки, и чтобы наша, наш нейрокордекс, которого 80%, чтобы он развивался и рос, чтобы вы становились людьми. Вы, я, любой из нас. Если же вы получили стресс, и вы из него не сделали выводы, вы его зажали у себя, вы его терпите, вы его прималываете, вздыхаете, вы превращаетесь в больного человека, неважно, какое, что вызвало стресс, болезнь, потеря, утрата, там еще что-то, у нас куча всевозможных эмоциональных потрясений, это нормально, они даются для жизни. И те слабые люди, которые не сделали выводы, не перешли из разряда, а чему меня это научило, а что я могу делать в следующий раз, а как я могу в следующий раз, ага, я не знаю, тогда я пойду поучусь. И если вы это молчите, у вас тело превращается в больную старуху или старух, старика. Вы стареете раньше времени, ваш неокортекс превращается в скомканную бумагу, которую забыли, которым вытерлись и забыли положить, выкинуть ее в унитаз. Как я вас луплю этими, как их, метафорами? Да, эустресс, да, есть много чего. Только толку с того, что мы об этом знаем. Два главных понятия – стресс и стресс. Стресс – это вы э, получили, сделали боль, и вы превратились, мышцу закрепили, у вас мышца болит, потому что… С э, ветер… Хочу спрятаться, чтобы был лучше, звук лучше… Вы получили стресс, пошли в спортзал, раскачали мышцу, мышца болит, молочная кислота мучается, мучает вашу мышцу, и вы говорите, да ну не пойду я больше. Или вы пошли, походили еще несколько раз, мышц из молочной кислоты, которая выделилась в эти вот фасциальные пространства, вы, естественно, закрепили эту мышцу, потому что вы через боль пошли дальше. Понимаете, про что? То же самое и здесь. Накопленные нерешенные вопросы со стрессом приводят к болезням. И вот вам, пожалуйста: депрессии, колени, шмалений там все что угодно. И поэтому смотрю я вот на этих англичан, уже зрелых людей, и удивляюсь, какая я молодая и как мне еще предстоит долго быть молодой. Сейчас скажу почему. 70 лет в среднем это еще молодые люди. Они бегают, носятся, они ходят в спортзал, ездят на велосипедах, они ходят в боулинг, играют. Это вообще... То есть тут совсем другой подход к старости. А вот, кстати, задумайтесь о том, кто из вас считает к вам уже поздно выходить замуж или жениться, так вот я вам скажу, вы ошибаетесь. Если эта тема вас волнует, и вы считаете, что хочется лаской, нежности, вы имеете право на это, и не сидите, и не ждите, потому что вас затянет опять же в тот же рептильный мозг. Так вот, влияние по путешествий и связь с неокортексом понятно? На здоровье, на отношения, на деньги. Понятно? Если непонятно, задайте вопрос. А теперь вопрос. Вот сейчас я закончу, запомню, завершу эфир и оставлю запись. Все ли из вас напишут, чем было полезно, или хотя бы лайк поставите, ленивый, чем был полезен сегодняшний вот этот эфир. А это третья тема, не менее важная. Люди, которые не умеют быть благодарными, это даже не животные. Потому что животные умеют быть благодарными, те, которые рептильном мозга, поняли? Мы сегодня что-сегодня говорим. А человек — это гомо сапиенс, это человек с высшей нервной деятельностью, это человек, созданный по образу и подобию. Поэтому качаем неокортекс, пишем много желаний, учимся по помогать, продвигать этот мир, свою идею, помогать другим людям, быть успешными, потому что успешные, успешность — это не только деньги, успешность — это, с каким, какому количеству людей вы помогли сделать ее, жизнь эту лучше и таким образом выполнили свою миссию. Кому понятно про успех миссию? Пишите ⁇ Успех миссии ⁇ Неокортекс ⁇ это связь с новым. Путешествия регулярно делать, страхи, страхи проходить и радоваться тому, что вам что-то не получилось. Если у вас что-то не получилось, этому радуйтесь. И каждый раз, когда вы радуетесь и благодарите, благодарите себя за свой неуспех. Благодарите других людей, пишите благодарности, комплименты, лайкайте людей, которых вы слушаете, к вам придет. Я оставлю запись, оставлю с удовольствием, послушайте. Поэтому, кто будет сейчас слушать запись, я пошлу, даже если вы послушали сейчас эфир и не будете слушать запись, я сейчас ее оставлю, просто поставьте лайки, напишите, что вам было полезно. Но я еще раз подвожу итог путешествия это новое почему многие люди вернулись в, в украину из-за из других стран где есть возможность закрепиться выучить языки выучить очень много нового чтобы потом вернуться в украину когда там будет небезопасно опять же я никому не навязываю я говорю про мысли. если у вас сейчас за в другой стране есть возможность зарабатывать деньги Учить своих детей, учить язык. Война все равно закончится. Да, она может быть долго, может быть недолго. Здесь связалась очень серьезная тема в эту войну. И от того, внимание, насколько люди живут рептильным мозгом или неокортексом, будет зависеть исход этой войны. Кто понимает, о чем я? Люди, воины из разных стран, 80% которых говорят на русском языке, гибнут за свободу. Что творится в чатах между людьми? Вы это говорите ворожью мовою. Ах, вы, вашу налево. Да нас развели как баранов на этой нашей украинской мове. Нам треба знать и украинскую, и российскую, и английскую, и французскую, чтобы еще быть разумнейшими и мудрейшими. Именно поэтому моно-нация, моно, моно, чему многие не понимают, что экстремистские выражения, экстремистский подход к украинскому языку ведет нас к уничтожению, к саморазрушению. Я за залюбки говорю украинскую мову, я обожнюю украинскую мову. Я всегда хотела знать больше мов. Ну, я работала много, мне не было времени. Сейчас война дала мне этот поштовх, поштовхи. я учу английскую мову. При этом знаю российскую, украинскую, и понимаю другую мову, потому что была в других странах. Я сейчас на завершение сказала про... Уровень развития наших людей украинских. Сейчас я не говорю за ответственность россиян за то, что они творят. Это их ответственность. Там очень много есть людей, которые болеют душой, переживают, что творится. Они свое выгребут. Я сейчас говорю за нас, у которых надо вопреки всему подниматься, расти, развиваться. Путешествовать, делать новое, учить языки, учить новые виды деятельности, детей учить онлайн профессиям. Вот сейчас я смотрю, приехали очень много умных людей, в образованных. У то размование мады работать. Учить онлайн-профессии. Выходите в новое! Онлайн-образование, -образ... онлайн онлайн-профессии это же не так легко, как вы думаете. Да, вот сейчас, когда мне. Я уверена, провожу эфир в любом месте, могу провести на любую тему. За пять минут написала план, за час провела супер, супер полезный материал. Я думаю, он полезный. Кому полезный материал, напишите, пожалуйста, полезный и восхитительный знак. Кому нет, поставьте нет. Ну, честно сказать. Но для того, чтобы выходить в эфир, мне нужно было вначале бегать кругом хаты, искать себе отмазки, потому что было страшно. Вот вам путешествие Неокортекс, вот вам новое Неокортекс, вот вам новая Украина развитие, вот вам новые россияне, которые меня слушают. Если вы будете на уровне жить вот этих людей, которых загоняют как стадо баранов, куда вас там загоняют, не думать своей головой, нападать на соседние страны и не осознавать, что вы творите, то вы попадаете в этот общий эгрегор, эгрегор, который в конечном итоге разрушится. Потому что супер, супер Держава в 21 столетии Та, которая заботится о свободе своих людей У которой много языков Много национальностей Договариваются между собой А не та, которая В 21 веке живет как будто в каменном Ну это так К россиян, которые, которые Меня слушают Я знаю, что меня многие россияне слушают И которые живут в России За пределами Я учусь, и меня учатся И я очень благодарна вам, люди дорогие Итак подводим итог новое это неокортекс старое это унитаз пожрать поспать произвести подобных понятно да и если мы с вами не изучаем новое не путешествуем, не назначаем новое не идем новое не идем в страхи, мы находимся в животном инстинкте и нам в 21 веке нужно понимать что никто не будет держать животных люди человеческим лицом и они же животные они никому не нужны, они не создают ценность, они не создают пользу, они только пользуются результатами других людей. Вот и все. Итак, друзья, сегодня тема отношений. Сегодня 19 часов по Киеву. Как договориться на берегу, чтобы обижать обман, обманов и разочарований. Я покажу вам, по каким принципам мы выбираем своего человека. Чего ожидать, когда видим вот это, вот это, вот это. Ну, покажу вам трезвомыслие взрослого, осознанного человека. Покажу примеры, как договариваться на берегу. Также будет тест на то, что Жанка или королева. Вы же знаете, я кишок такого из дыбов. И если у вас мужчина фейсом table если у вас женщина вам изменяет, ну в общем, вы поняли, значит, вы такого достойны на данный момент. Значит, нужно Расти. Я покажу, что нужно делать и как, для того, чтобы при поиске нового человека не как можно меньше получить граблей. Ну а те, кто в отношениях, может быть, будет для вас полезно. Зададите вопросы, я вам дам примеры, как правильно вести себя для того, чтобы к вам относились с уважением, с любовью, и ваши отношения развивались на ура. С вами была Надежда Новосельская, психофизиолог, психотерапевт, тренер личностного развития. Я нахожусь сейчас в Англии. Запись оставлю и прошу написать отзывы и полайкать. Всех благ. Пока-пока. До встречи вечером в 19 часов по Киеву.